Обращаюсь ко всем здесь стоящим, свидетелями против. А, там у нас четыре кандидата претендуют, значит, для того, чтобы аэропорт носил его имя. А вот это Елизавета Петровна, значит, ручка императора. А, Небезызвестный не какой-то там Иммануил Кант и два полководца. А вот. Ну, говоря о Канте, все говорят, Кант, Кант, Остров, там еще, еще. Это человек, который придал свою родину. Да взять бы этого Канта. И годы на три в лагеря. Ему там самое место. А. Именно. Именно. Писал какие-то э, непонятные книги, которые никто из здесь стоящих не читал. Никогда и читать не будет. Предговорил я ему тогда за завтраком. Вы, профессор, воля вашего что-то нескладное придумали. Оно, может, и угло, но более непонятно. Ад вами потешаться будут. Негодно. Понимаете, аэропорту области и города, где влезла кровь советских солдат и офицеров. Понимаете, носить имя чужестранца. Надеюсь на ваше понимание. Большое спасибо. Отправить его в лагеря невозможно. По той причине, что он уже слишком сто лет пребывает в местах, значительно более отдаленных, чем самые дальние лагеря. И извлечь его оттуда никоим образом нельзя. А жаль. И мне жаль.